Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. В период действия ограничительных мер практически любой может быть остановлен для проверки документов. Законным основанием для такой проверки будет контроль соблюдения режима самоизоляции. В этом видео не буду останавливаться на правовых основаниях такого режима. И установленной ответственности за его нарушение. Об этом я говорил в других видео. Сегодня я расскажу, что нужно делать, если к вам подошли сотрудники полиции, как вести себя и что говорить, как избежать штрафа за нарушение карантина. Я не против мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Наоборот, необходимо требовать от граждан и контролировать соблюдение таких мер, привлекать нарушителей к ответственности. Однако речь может идти только о законном привлечении к ответственности, а не об оформлении протоколов на усмотрение сотрудников. Так, штраф по статье 6.1 начинается с 15 тысяч рублей, а за нарушение в рамках статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях суд может ограничиться предупреждением. В свете недавних сообщений СМИ у меня сложилось впечатление, что сотрудники полиции ориентированы на оформление протоколов по статье 6.3. Можно только предполагать, с чем это может быть связано. Возможно, после подготовки в системе МВД соответствующих методических рекомендаций и обобщения Верховным судом судебной практики, ситуация поменяется. Об этом я рассказывал в предыдущем видео. Однако, в любом случае, выходя из дома, нужно четко понимать различия в статьях 6.3 и 20.6.1. Знать законные основания для нахождения вне дома и иметь при себе необходимые документы как то паспорт, справка или пропуск. Чтобы требовать от сотрудников полиции соблюдения закона, необходимо быть уверенным в отсутствии нарушений со своей стороны. Иначе ваши требования к сотрудникам могут обернуться против вас. Подробнее о существующих запретах и составе правонарушений в предыдущих видео. Итак, полицейский остановил вас на улице. Законно ли это? Законно, если соблюдены все необходимые формальности. Сотрудник полиции обязан назвать свою фамилию, звание, должность, объяснить причину остановки. В большинстве случаев такой причиной будет проверка документов в целях контроля ограничительных мер. Если у вас нет документов с места работы, подтверждающих законность нахождения вне дома, не паникуйте и сохраняйте спокойствие. За нарушение самоизоляции вас не задержат и штраф на месте не оформят. Помните, что решение привлечения к административной ответственности будет принимать суд. Начинать следует с обоснования своего пребывания вне дома. Иду к близкому родственнику возрастом старше 65 лет или от него, несу продукты или товары первой необходимости близкому родственнику, иду в ближайший магазин, гипермаркет или аптеку, а также на ближайший розничный рынок. Не стоит забывать, что решение суда по делу об административном правонарушении будет предшествовать судебное разбирательство в ходе которого будут исследованы все материалы дела, в том числе будут исследованы протокол и документы, представленные вами в обосновании своих доводов. Поэтому, указывая причину пребывания вне дома, не упускайте необходимость ее подтверждения в дальнейшем. Не нужно ссылаться на пожилых близких родственников, если у вас таковых не имеется, или рассказывать о розничном рынке, будучи остановлены в парковой зоне в противоположном конце города от места жительства. Можно попытаться попросить полицейских ограничиться устным предупреждением ввиду малозначительности деяния. Возможно, так и произойдет, если вы грубым образом не нарушаете режим самоизоляции. Например, не распиваете пиво с друзьями на детской площадке. Если же сотрудники не намерены идти на компромисс, а вы уверены в своей невиновности, следуйте моим дальнейшим рекомендациям. И помните. Ваша цель – не помешать сотрудникам полиции оформить протокол. Ваша задача – обосновать свое нахождение на улице. Не стоит спорить с нарядом ППС или ДПС о законности ограничения ваших конституционных прав и иных юридических материях. Во-первых, ограничения на передвижение в настоящее время совершенно законно. Во-вторых, патрульный ППС или инспектор ДПС – совсем не те должностные лица, которым нужно направлять подобные претензии. Провоцировать сотрудника на конфликт? тоже не стоит. Действительно, существующие инструкции обязывают сотрудника обращаться к гражданам на «вы». В свою очередь, нет нормативных актов, наделяющих граждан аналогичными обязанностями. Однако обращение на «вы» предписано общеизвестными правилами поведения. В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона о полиции, вы вправе потребовать у сотрудника полиции предъявить служебное удостоверение. Он обязан показать удостоверение в развернутом виде, не передавая в руки. Не вижу необходимости заявлять такое требование сразу. При необходимости это можно сделать в любой момент беседы. При этом, если вы видите, что ситуация развивается и будет оформляться протокол, лучше записать следующие данные. Время и место контакта с полицией. Звание, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника. Номер и дату выдачи удостоверения номер нагрудного знака сотрудника. Во-первых, данные сведения могут потребоваться при обжаловании действий сотрудника полиции, но ну, а во-вторых, такими действиями вы дадите понять сотруднику, что знакомы со своими правами и нормами закона. Это позволит избежать некорректного общения и явно незаконных действий сотрудника. В соответствии с существующими предписаниями, сотрудники полиции обязаны находиться на дежурстве в средствах индивидуальной защиты – маски, перчатки. Некоторые авторы рекомендуют требовать от сотрудника снять маску для сверки фотографии в удостоверении. Я не вижу причины этого делать. Не думаю, что сотрудник полиции откажется предоставить вам такую возможность. При этом такие ваши действия будут восприняты лишь как необоснованные требования и ничего, кроме как обострения конфликтности ситуации, не повлекут. При рассмотрении дела в суде ваши доводы о том, что сотрудники полиции были в масках, будут отклонены судом с формулировкой. У суда нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Не считаю целесообразным указывать в беседе с сотрудником на уголовную ответственность за злоупотребление и превышение должностных полномочий. (статьи 285-286 УК РФ Согласен, что в таком случае вы покажете свою какую-то осведомленность. Но что в таком случае ожидать от сотрудников? Они испугаются и убегут? Нет, так не произойдет. Ничего более чем обострение конфликта опять же вы не добьетесь. Если же вы усматриваете состав таких преступлений в действиях сотрудников, ничто не мешает вам позже обратиться с соответствующим заявлением уполномоченный орган. В ходе общения вы имеете право выполнять фото или видеосъемку, а также аудиозапись общения с сотрудником полиции. Вы вправе снимать сотрудников полиции за исключением служебного удостоверения. Сотрудник полиции также имеет право выполнять фото, видео или аудиозапись как штатными, так и иными устройствами, предупредив вас об этом. Перечень документов, которые могут удостоверить вашу личность, весьма широк. Кроме общегражданского паспорта, это может быть загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет, иные документы, позволяющие идентифицировать вашу личность. При этом только в паспорте гражданина Российской Федерации имеется графа «Регистрация по месту жительства». Поэтому иными документами вы не сможете подтвердить законное своего нахождения вне дома. Кроме того, необходимо будет предъявить сотруднику полиции разрешительные документы, справку, пропуск и подобное. Конечно, никакой правовой обязанности постоянно иметь при себе паспорт или другой документ у вас нет. Но отсутствие документов может послужить законным основанием для препровождения вас в отдел полиции для выяснения личности сроком до трех часов. Паспорт также потребуется в случае оформления протокола об административном правонарушении. Не нужно выражать свое возмущение и тем более несогласие с требованиями сотрудников полиции. Сотрудник полиции олицетворяет властный орган и действует в рамках закона. Ваш отказ может быть истолкован как сопротивление законным действиям представителя правоохранительных органов. Лучше предложить варианты, например, пройти к вам домой ознакомиться с документами или позвонить по телефону родственникам или знакомым с просьбой доставить документы. Иметь документы в подтверждении вашего нахождения вне дома, например, копию паспорта своей бабушки, не обязательно. Все подтверждающие документы можно представить в суд. Однако при наличии таких документов, возможно, удастся избежать оформления протокола об административном правонарушении. Если же оформление правонарушения избежать не удалось, протокол должен... Интересовать вас в первую очередь. Форма протокола приведена в описании по ссылке. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициала лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, время совершения и события административного правонарушения, статья, предусматривающая административную ответственность, объяснение физического лица, или законного представителя юридического лица. При составлении протокола об административном правонарушении гражданину разъясняются права и обязанности, о чем делается запись в протоколе. Необходимо отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 25.1 КОАП, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы пользоваться юридической помощью защитника. Причем данные права легко реализуемы на стадии судебного разбирательства. Конечно, никто не будет ограничивать вас в правах на стадии оформления правонарушения. На стадии составления протокола вы, конечно, можете заявить отвод сотруднику полиции, можете потребовать присутствия защитника при оформлении протокола. Однако такие ваши требования легко обходятся сотрудниками полиции. Ваше ходатайство об отводе будет рассмотрено с отрицательным результатом. Обязанности же обеспечить вам защитника у сотрудника полиции нет, как нет и препятствий для оформления протокола в отсутствии защитника. При заявлении требований приглашения защитника вам будет предоставлена возможность самостоятельно обеспечить его присутствие. Думаю, понятно, что адвокат не сможет телепортироваться к вам в течение считанных минут. Конечно, в протоколе вы сможете указать, что при оформлении протокола нарушены ваши права, предусмотренные статьей 25.1, ходатайство в отводе не рассмотрено, присутствие защитника не обеспечено, а права, предусмотренные статьей 25.1, не разъяснены. Однако не обольщайтесь. Вопреки мнению некоторых авторов, такие ваши замечания не будут иметь значения при принятии решения по делу. По крайней мере, в настоящее время соответствующая судебная практика отсутствует. Дела об административных правонарушениях прекращались судом лишь в случаях отсутствия состава или события правонарушения, истечения срока привлечения к административной ответственности, либо ошибок при оформлении протоколов. В свете сказанного не думаю, что стоит черкать в протоколе неправильно написанную фамилию или адрес. Представьте возможность сотруднику допустить такие ошибки. И возможно именно эти ошибки при рассмотрении судом послужат основанием для прекращения дела. Уделите пристальное внимание правильности отражения сотрудникам фактических обстоятельств правонарушения. В графеже своих объяснений обязательно укажите, что не согласны с привлечением к административной ответственности. Правонарушения не совершали, а находились вне дома, при ранее указанных законных основаниях. Например, шли к бабушке возрастом старше 65 лет или за продуктами на ближайший розничный рынок. Обязательно укажите, что подтверждающие документы и возражения на протокол предоставите в судебное заседание. Причем имейте в виду, что закон относит к близким родственникам определенный круг лиц. то родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные, имеющие общих родителей, отца или мать, братья и сестры. После ознакомления с протоколом, проверки фактических обстоятельств и записи в него объяснений, протокол нужно подписать. Не имеет смысла отказываться от подписи протокола. В таком случае протокол подпишет сотрудник, сделав соответствующую отметку. Суд же на ваше возражения снова сошлется на волшебную фразу. У суда нет оснований не доверять сотруднику полиции. Вы же при таких обстоятельствах будете лишены возможности получить свою копию протокола у сотрудника полиции. Обязательно возьмите у сотрудника полиции копию протокола. Этому стоит уделить особое внимание. В протоколе, кроме графы подписания протокола, имеется другая графа. Копию протокола получил. Оставляйте на свою подпись только после получения от сотрудника полиции копии протокола. После оформления протокола дело об административном правонарушении будет направлено в районный суд по месту выявления правонарушения. Обязательно контролируйте поступление дела в суд и узнайте дату и время рассмотрения дела. Довольно часто гражданину не сообщают о рассмотрении дела